Добрый день, приветствую всех слушателей YouTube канала Автополстар, присутствующую комнате Zoom трансляции. Сегодня четверг, 25 августа, спикер Светлана Лаврова с темой вечности это последний день жизни». Светлана, передаю вам микрофон. Здравствуйте, присутствующая комната Zoom. Ребята, радовать. Рада снова быть с вами в четверг. И пока кто присоединяется, если кто-то не присоединился, я бы, наверное, хотела высказать свои... свои ощущения, свои чувствования. Вы, наверное, все знаете, что у нас прошел первый... Первый такой глубокий и достаточно жесткий трехдневный ретрит, где вели его я и Слава. И к нам приехал человек из-за рубежа. И я еще раз убедилась, что личное общение, конечно, это, это абсолютно другое. И когда человек готов, когда он не просто готов, а когда ты с ним разговариваешь один на один, потому что в группе это своеобразное такое состояние, когда тебя группа поддерживает, она, как бы, она тебя как будто на, на ладошках несет к определенным твоим состояниям, к определенным твоим познаниям, к определенным твоим раскрывашкам, и оно так очень нежно несет тебя, и каждый раз ты выходишь на новый-новый уровень. Но когда ты один на один… Я уже убедилась не один раз, что хватает буквально двух часов. Два часа, чтобы человек вскрылся, и все остальное время – это просто закрепление его нового жизненного пути. Да, ребят, как бы это ни звучало там пафосно, но так оно и есть. Так как это закрытый ретрит, так как это тот ретрит, который мы не оглашаем, если человек сам захочет оставить какой-то отзыв через какое-то время, он, конечно, оставит. Но я могу сказать вам, то, что вскрытие произошло в первые два часа. Оно было крайне неприятно. Оно было настолько для него неприемлемо. Хотя он ехал именно за этим. Ну, как бы он ехал за другим, за... он представлял себе, что будет так-то, так-то. То есть в его мировосприятии не было того, что будет подход именно с этой стороны. В его мировосприятии не было того, что будет, что у него вот там проход, если это так сказать. И когда это произошло, да, он первый день это был шок. Я не побоюсь этого слова. Это был шок через агрессию, через непри, неприятие и через такое, что, блин, вот нафига, что они вообще говорят, что они вообще делают, что, кто им вообще позволил вот туда залезть и так разговаривать. Это было не через обиду, обиду это мягко сказано, да? это было именно через, через уничтожение человека. Представляете, что это такое, когда тебя вскрывают через уничтожение самого себя. И вот все, что есть плохое, все, что вы чувствовали когда-то плохого по отношению к вам, вот умножьте это много-много раз. И вот это происходит в первые два часа вашего общения с нами. Какое у вас будет состояние? Жуткое, отвратительное, неприемлемое. И когда это все осознается, ты понимаешь, что ты уже никогда не будешь прежним. Когда это все осознается, что ты понимаешь, что какой ты приехал и какой ты сейчас уже на данный момент. Это два абсолютно разных человека. И помимо того, что тебе нужно принять ту ситуацию, через которую тебя вскрыли, тебе нужно принять, что ты стал абсолютно другим, что ты стал абсолютно иным что твой мир, твоя жизнь поменялись абсолютно полностью в течение двух часов. Да? Мы общались жестко, мы общались неприлично, мы общались, наверное, если сказать грубо, это ничего не сказать. Но этот опыт нам показал, что да, мы будем проводить такие индивидуальные ретриты, и дальше, потому что это абсолютно другое. Это то, если человек это готов, это то, ради чего ты готовился и шел несколько лет своей жизни. 30-40 лет. Да. Это полностью твой переворот. Твой переворот в самого себя Это просто тотальное оголение тебя. Это то, что, наверное, я хотела сказать про этот рефит, который у нас был. Поэтому, ребят, если кто-то готов, но я могу сказать сразу. То есть у нас есть вот эти вот чаты, которые я говорила, да, я их называю «Троечка» со Славой, и там многие ребята считают, что они как бы по СМС могут просветлиться. Ребят, по СМС мы вас можем направить, если вы готовы направляться, это очень важно. То есть мы, мы с вами 24 на 7, то есть если кто-то, не отвечает вам, то мы все равно все читаем. Если когда-то нужно, мы вас направляем. И бывает просто у людей с что кто-то ревет, кто-то благодарит, кто-то хочет слиться, кто-то идет через агрессию. Это все вот просто вот полный спектр всего, что может быть, это все тоже вываливается. Но вы должны понимать, что это, как ни крути, это по смс, общение по смс. Но если вы готовы, то у нас. Мы некоторым людям, да, бывает, скидывают, и они скидывают в общий чат а, свои ощущения а, в школу автономии. И тоже говорят, что там, ой, у меня такой, так, такой взрыв произошел, у меня там такое произошло, у меня там такое произошло. На каждого по-разному. Почему я это хочу отметить? Потому что мне задали вопрос, они говорят, а за эти 30 дней я точно просветлею? А за эти 30 дней я точно пробужусь? Ребят, я не знаю, сколько вы готовы взять, я не знаю, насколько вы готовы вообще к этому. Если вы к этому готовы, то вы, вам не надо 30 дней. Вам нужно пару фраз, и вы просто выскочите. Поэтому такие вопросы, они как бы не актуальны. Но мы точно так же продолжаем работать. Вот. Если кто-то хочет так, то, пожалуйста, Если кто, -то, то вот кто как готов выходить постепенно, резко, либо максимально с напором, но главное, в поддержки такие же, как вы, то присоединяйтесь на любые ретриты, которые будут. Сейчас ближайший ретрит будет со мной 26 сентября, со славой вот эти индивидуальный вот индивидуальные трехдневные, пишите в личку, и мы там просто будем выбирать даты, но ну, и 30-дневные Пожалуйста, это уже как хотите. <как> Доброй ночи. Счастливо увидеть вас. Спасибо, Вот. И, и, ребят, почему я еще... У меня был эфир на... во вторник. И я там, если кому-то будет интересно, вы можете посмотреть, но я немножко в двух словах расскажу. Потому что это очень важно. У нас нет желание у меня да, конкретно давайте я про себя буду. у меня нет желания чтобы я была чем-то гуром у меня нет желания чтобы я была чем-то учителем у меня нет желания чтобы люди топами шли за мной и чтобы они были в зависимости от меня и я это уже говорила не один раз неоднократно и я именно на своих ретритах на своих марафонах консультациях совместных марафонах со славой, совместных чатах со славой. Мы там постоянно, каждый раз говорим вам, что все есть в вас. Абсолютно все. Если по каким-то что-то плохо, плохо слышно? Блин. Не могу ничего сделать, ребят. Это, видимо, с интернетом или как-то еще. Попробую просто громче говорить. Если, если вы не по каким-то причинам не можете... Давайте так попробуем. Если вы по каким-то причинам не можете самостоятельно выскочить на определенный уровень самого себя... Да, все, здорово то э, мы здесь как помогаторы. Не потому что мы больше знаем, не потому что мы какие-то э, офигенские вообще какие-то прям не с другой планеты. Просто мы в определенный момент так получилось, что мы прошли этот путь. И этот путь, эти, э, эти видения, эти знания мы открываем вам Через самих себя мы открываем вам не потому, что мы гуру, а потому что нам хотелось бы общаться в таком же круге людей, как мы сами. Когда мы понимаем, когда мы, когда мы видим, что вы, например, начинаете там говорить, ой, у меня там вот это вот случилось там с моим мужчиной, вот это вот случилось с моей женщиной, с моими родственниками, с моими близкими, с моей работой. И когда мы видим эти все программы, мы хотим вас вытащить оттуда, чтобы вы точно так же видели свои программы. Как только вы начинаете видеть эти программы, которые в своем абсолюте ничтожные по отношению к вашей жизни, как только вы их начинаете видеть, как только вы их начинаете ощущать, как только вы их начинаете правильно вытаскивать из вашего жизненного опыта, из вашей картины мира, вы в них уже перестаете играть. И мы просто начинаем вам показывать, где, где этот выход, чтобы выйти из этих программ, чтобы выйти из этой игры, чтобы вы уже не играли в чужую игру, чтобы вы, если хотели, чтобы что-то поиграть, чтобы вы, не, вы в нее играли осознанно. Вот как раз про это мы говорим. Мы говорим про то, чтобы вы не ходили из марафона в марафон, из ретрита в ретрит, от гуру в гуру, чтобы вы все вытащили из себя, максимально вытащили из себя. И когда вы это вытаскиваете из себя, вы помогаете другому, любому другому это вытащить из себя. И вот это вот самый большой кайф. То есть мы передаем те знания, чтобы вы передали другим знаниям, как вытащить из себя. Чтобы и ни мы не становились гуру, ни вы не становились гуру, ни кто-то еще. И как только мы начинаем друг другу помогать вытаскиванием вот, э вот этого потенциала, который находится в вас, то у нас получается вот такая вот паутинка э, целостных людей. И это абсолютно другие ощущения, это абсолютно другое восприятие, когда нам никто не нужен, кто нас будет вести, когда мы полностью цельные друг с другом, когда мы можем уже не брать от кого-то, а что мне делать, а как мне быть, а что мне еще там сделать, там, доделать. А когда мы говорим, а чем я тебе могу помочь, а ты говоришь, а ты мне можешь помочь, если ты будешь абсолютно цельным, если ты будешь наполняться, если ты будешь счастлив, и он чтобы сделать тебе приятно, чтобы сделать тебе приятно он начинает быть еще счастливее, еще цельнее, еще наполненнее, и ты понимаешь, что ты просто наживешь вот в этом вот великолепии человеческого соотношения друг с другом, и это вообще абсолютно другие Блин, абсолютно другое восприятие, когда ты вот с этими людьми, которые просто, просто мощь. И именно к этому мы идем. Не чтобы за собой тащить стадо, а чтобы быть такими же, как все. То есть, чтобы вы были такими же, как, какие вы есть. То есть не как все, как, ну, а чтобы вы максимально открывали свой потенциал, который у вас есть. А он у вас просто огромный. Я это говорю постоянно, на каждом эфире. И у нас, ребят, сегодня тема. Я почему хотела открыть тему сегодняшнюю. Вечность – это последний день жизни. Когда у меня... Спасибо, ребят, очень приятно ваши отзывы такие смотреть. Когда мне спрашивают, а что такое вечность? Как вы это воспринимаете? И вот э, вечность – это как раз про то, то, когда вы воспринимаете каждую клеточку себя, когда вы осознаете, что такое вечность, то вы уже не торопитесь. Вам не нужно что-то побыстрее сделать. Вам не нужно что-то побыстрее кому-то сказать. У вас нет вот этого, что если я кому-то не договорю, что вдруг что-то будет, а я не договорил, у вас не будет такого, что я не даже в том даже и в том случае, что я не доел. У нас любят эту тему, да? Вот. И я могу сказать по поводу «недоел», допил, Когда вы приходите в осознание вечности, это уже испытано не на одном человеке, то у вас тотально отваливается желание есть и пить. Не потому что вы не чувствуете вкусов, не чувствуете запахов, не чувствуете какого-то аромата, а просто потому что для вас эта игра становится неактуальной. И я уже об этом говорила. И что такое вечность? Вот смотрите, у нас очень много, когда, например, задаешь вопрос, если бы ты жил последний день, что бы ты сделал? И, как правило, что человек говорит? Он говорит вот это он вот феерично. Ой, я бы пошел там, вот этого накупил, вот этого съел, вот туда бы съездил, это бы сделал. И все вот это вот, это просто фонтан эмоций. А когда ему говоришь, а если бы ты жил вечно, что бы ты сделал? Ну, я бы уже тогда не торопился. И выходит, все приближается к тому, что когда мы говорим о вечности, человек говорит о серости. То есть я бы уже не торопился, я бы вот это уже успел, я бы вот это бы уже не делал, я бы, может быть, отлежался, отоспался, я не знаю, там, отъелся, еще что-то сделал. И вот у него такое вот размеренное, какое-то непонятное. А это о чем говорит? То есть смотрите, когда вы говорите о феичности, когда вы говорите о последнем дне, вы же тогда выплескиваете именно то, что вы не позволяете себе в обычной жизни. Вы себе в обычной жизни не позволяете, потому что вы всегда откладываете это на черный день. Вы всегда это откладываете на потом. Вы всегда надеетесь, что вы будете жить еще завтра. И напоследок вы оставляете этот десерт. А когда мы говорим о вечности, то вы думаете, а, тогда мне как бы десерта и особо и не надо, а, тогда я могу вот как бы и вот это, и у вас такое вот постоянно, вот такое вот сразу, и вот такая вот серость какая-то пошла. И это не то, не то состояние, оно не равно вечности. Когда вы испытываете состояние вечности, каждой вашей клеточкой, каждым вашим восприятием данного момента, то вы понимаете, что последний день, он равен вечности. Когда вы четко понимаете, что каждый день вы начинаете жить именно так, как вам хочется, когда у вас не идет перебор того, что там напоследок, когда у вас не идет перебор, что «а, ну ладно, там еще будет». А когда вы начинаете, именно такое, такое качество жизни у вас наступает. Когда вы идете в легкости и вы понимаете, что вам сейчас в моменте, в легкости, в моменте, вам хочется сейчас вот этого, вы идете и делаете. И вот это вот состояние вечности. Когда вы понимаете, что все вокруг принадлежит вам, и вы четко знаете, как это взять, потому что вы вечны, все вокруг вас вечное. И когда вот эти вот два понятия последний день и первый день, они объединяются. Только после этого у вас внутри вот этот стержень вечности начинает как будто бы зажигаться. И вот эти вот все ваши клеточки, они начинают активироваться по другому, по-иному вы по-другому начинаете себя чувствовать, вы по-другому начинаете воспринимать то, что происходит вокруг вас. И вот это вот происхождение вокруг вас, оно закручивается вот в эту вот спираль, не только спираль вечности, а спираль самого себя, когда вы можете взять каждый кусочек того, что есть вокруг вас. Не потому, что вы можете это взять, а потому, что это принадлежит вам. Потому что вы через отдачу самого себя можете как принять, так и отдать. И здесь, когда вы можете и принять, и отдать, тут идет очень э, точное восприятие данного момента. Когда вы можете одинаково и принять, и отдать, тогда идет ровная благость самого себя. Тогда идет ровная благость потери временного пространства. И когда вы теряете временное пространство, потому что вы каждый момент времени находитесь в состоянии э, максимального счастья по отношению к самому себе, тогда у вас растворяется это время, и вы начинаете делать именно то, что хочется только вам. А вам всегда хочется в такие моменты отдавать из изобилия и, вас, и в этот момент вас начинают окружать люди, подобные вам, которые точно так же начинают отдавать из изобилия. И вы начинаете купаться в этом изобилии. Это и есть состояние вечности. И когда вы попадаете в это состояние вечности, состояние вечности последнего дня жизни, только после этого вы осознаете, что такое есть вообще все вокруг вас. Я не знаю, ребят, понятно, я разъяснила или нет. Evet. Мада пишет, пытаетесь создать друзей, потому что боимся одиночества, и когда нас никто не понимает в этом мире, что равно одиночество. А тут уже не нужно понимание. Когда ты понимаешь сам себя, когда ты в принятии самого себя, Тотально, когда ты не боишься, что ты скажешь что-то не то, когда ты не боишься, что ты выглядишь как-то не так, когда ты не боишься, что там ты что-то скажешь, а другой воспримет как-то по-своему, когда вот это вот просто уходит, ты просто говоришь то, что у тебя есть, ты просто начинаешь находиться в потоке того, что ты говоришь, не, не оборачиваясь на что-то, а вдруг меня не поймут. А вдруг мне скажут, что я там какая-то сегодня была некрасивая или некрасивый? А вдруг мне скажут, что я какой-то неумный что-то недопонял, недосказал, не договорил, не договорила? Когда у тебя это все тотально отходит, ты просто потоку говоришь свою информацию. И неважно, поймет тебя кто-то или нет, ты же говоришь то, что есть у тебя, а он же воспримет всегда то, что есть у него. Всегда, каждый тотально воспримет только то, что есть у него. И если он не готов воспринимать потоковую информацию через себя и пропускать ее просто потоком, если, если он, э, у него стоит определенный фильтр для чего-либо, если у человека стоит фильтр, значит, он находится еще на определенном осознании себя, когда он не готов в себя воспринимать ненужную информацию, когда он понимает, что если в него входит какая-то информация, то она вся остается в нем. Когда человек потоковый, ему можно говорить все, что угодно. Почему мы говорим, что мы не обижаемся? Не потому что мы себя натренировали не обижаться, а потому что, когда потоковая информация, она идет потоком. А когда у тебя еще есть фильтры, то ты тогда еще выпадаешь из, этого, из момента. Ты можешь задержаться на каких-то «ой, тут сказал не то, как-то не очень». А, тут меня не похвалили, а тут меня не поняли, я не так хотел сказать, меня опять не поняли. Когда тебя что-то цепляет, значит, у тебя еще есть тебе вот этот вот фильтр, который не пропускает определенные моменты. И если он не пропускает определенные моменты, значит, ты выпадаешь из этого момента. Светик, дорогая, привет. Привет. Объясни пожалуйста, объясни, пожалуйста, что ты подразумеваешь под словом фильтр. Может, не всем понятно. А. Смотри. <проб> привет, Андрюш. Под словом фильтр. Смотри, когда ты идешь через поток, когда ты говоришь через поток, когда ты принимаешь людей. Вообще вот это вот состояние безмыслия, к которому идет каждый. Когда говорят, мы, я без мыслей могу прожить, например, там, минуту, две, десять, двадцать. Это все херня, ребят. У нас вообще, мы созданы для того, чтобы мы вообще в этих мыслях не жили. Нам они не нужны. Если мы будем жить через потоковость, у нас будет через потоковость вот этот, как говорится, в течение, по течению, быть по течению, то есть по своему течению, по своему потоку. И когда мы идем в потоке, то есть я могу говорить в потоке. Вы спросили какой-то вопрос, и я его говорю, не, у меня не включаются мысли, что вдруг вы меня не поймете. У меня не включаются мысли. А вдруг я что-то не договорю, у меня не включаются мысли, а вдруг это некорректно и так далее. И точно так же, когда мы воспринимаем информацию, то есть когда мне кто-то говорит информацию какую-то, неважно какую, мне могут сказать информацию, что там я, не знаю, там я рыжая, я толстая, я страшная, я там красивая, я умная, неважно какую информацию. Вся информация, она точно так же потоково проходит через меня. Она за меня не цепляется. То есть мне человек сказал, она потоком прошла, и все. И у меня нет обиды на человека. Если есть обида, если есть оценочность, если есть какая-то категоричность, либо еще что-то, то это значит фильтр. Если во мне есть фильтр какой-либо, значит, я не в потоке, я выпала из потока. Потому что поток, он всегда проходит, поэтому он и поток, он всегда проходит. Нет обид, нет... Эм... Непринятие другой, любой, чужой, другой информации, как хотите называть И она просто проходит, и ты просто ее считываешь, и если тебе нужно ответить, ты отвечаешь. Если не нужно ответить, то ты просто ее принимаешь, через себя пропустила и пошел дальше. Но если у тебя где-то какая-то капелюшечка екнула, значит, у тебя еще есть фильтр. Фильтр – это как раз именно тот крючок, который тебя держит в этом социальном мире который тебя выбрасывает из, из, из потока, из пространства, из этого, здесь и сейчас. Андрюш, ответила? Ну, да, да, ответила. Это, короче, если коротко все это собрать, то примерно это та программа, которую ты берешь себе как личность на вооружение. Если это задевает тебя, значит, ты еще вот этот фильтр, не избавился от своего фильтра, да? Вот коротко. Да, да, да. Спасибо. Абсолютно. За кадром кто-то э, или отжимается, то ли пранаямой занимается. Ребята, у меня посудомойка работает. <с? <с?> Я извиняюсь, никто не отжимается, просто работает посудомойка. Она вот, вот, вот так вот. А если ядные себя так настроят психологически, тоже бессмертные будут или физика только на автономии? Не Нет, ребят, какая... тут вообще не пройду, я же уже много раз говорила. То есть я, я за... просто у меня был такой, у меня есть такой опыт, был такой опыт захож... захождения через неедение в это осознание просветление, вечность. Почему был? Потому что сейчас я могу сказать, что абсолютно точно, глядя на людей, которые едят, они точно так же могут войти в это состояние, через осознание себя если раньше я думала что только через неедение то сейчас я абсолютно уверена что можно зайти более экологично через еду но через осознание и это можно сделать это действительно можно сделать. это более легкий более легкий способ просто на неедение я не могу обесценивать я я выжила через него и многие люди выжили через, через эти состояния. Поэтому это тоже есть, да. Светлана, в чем может быть блок, если не могу даже дня заставить себя не есть? Но, потому что вы должны понимать, а для чего вам не есть? То есть он, мне очень многие ребята пишут, вот я не могу не есть. Когда я начинаю задавать, а для чего вам не есть? Они говорят, ну, чтобы просветлиться. Ребят, просветлиться можно через... Не, не через неедение. Через неедение мы просто э, почему я на ретритах, почему у меня сухие ретриты проходят? Не потому, что, чтобы показать, что вот как бы я не ем, и а вы не ешьте. Не про это. А именно про то, что когда вы начинаете не есть какие-то э, э, какое-то время, у каждого на свое. Вы начинаете оголяться, вы начинаете вот как, как, как оголенный нерв быть. И вот когда вы начинаете быть как оголенный нерв, вот здесь он мне проще всего вас вскрыть. Мне проще всего вам кинуть определенную фразу, чтобы вы вскипели. И когда вы начинаете вот это, вот когда вас поднимается вот это, тогда я понимаю, с чем работать. И мне проще, я просто начинаю вот так вот скрывать. Это проще. И да. Вопросом, правда, я, я не умею включать. Если я тут. Если кто-то хочет. Я... А, да? Иду. А, вопрос... Добрый вечер, да? А я не слышу. Значит, что, что, мешает... Раз, раз. А как, как... А, что мешает быть готовым к восприятию нового? То есть, если там так интересно, то э, вот что людей отталкивает? И как вообще понять, что готов к восприятию этого нового? Ну, восприятие нового всегда мешает. То, что, как бы, мы же знаем, что такое старое. Нам здесь комфортно, даже если здесь плохо пахнет, если здесь как бы сыро и неприятно. Но здесь еще все свое, здесь все изведанное, здесь все понятное, здесь все, все близкие люди, все родственники. Здесь много лет жизни нашей. Конечно, нам здесь очень комфортно. А когда мы понимаем, что мы сейчас отсюда выйдем, что у тебя останется? Когда ты выйдешь из этого состояния из себя, что у тебя останется кроме тебя? Ничего, понимаешь? У тебя не останется твоих близких, ты их будешь воспринимать как минимум по-другому. У тебя не останется твоих друзей, ты их будешь воспринимать по-другому, по-иному. Ты будешь вообще все воспринимать по-другому. Ты обнулишься максимально. И чтобы прийти к принятию того, что, что это все есть, тебе тоже понадобится время. Сначала ты просто это все оттолкнешь, потому что ты будешь понимать, что это все было создано через ложь. И ты от этого будешь просто бежать, отталкиваться, потому что ты будешь понимать, что ты уже не такой. Но через какое-то время ты будешь готов принять любое не такое. Но это же должно пройти время. И когда это пройдет время, а они Через останутся... Про пробуждение. Через пробуждение. А в чем разница вообще? Есть разница пробуждения, просветления? Что это? Я не знаю, что такое пробуждение, просветление. Ребят, я не... Я... <coughs> ну, вот смотрите, я так понимаю, что пробуждение как... ⁇ это мое только восприятие. Я могу ошибаться. Пробуждение ⁇ это, это когда ты осознаешь, что есть вокруг тебя. Пробуждение это когда ты понимаешь, что вот каждая картинка, она есть такая, какая она есть. Это когда ты начинаешь тотально воспринимать тот мир, который есть вокруг тебя. А просветление, да, это когда ты э, в определенный момент, вот как это было со мной или там еще с какими-то людьми, просветление это когда ты в определенный момент.. Э, видишь свет, и из этого света просто тотально валятся ответы. И когда ты понимаешь, что тебе не нужно больше задавать вопросов, и когда ты понимаешь, что если любой заданный вопрос, тебе тут же поступает ответ, и он идет как, как из э, какого-то луча. В первое время этот луч, он просто очень сильно видится. Это, но это может быть мое восприятие, восприятие других людей, как я вот ну, как с кем разговариваю. А потом ты просто начинаешь отвечать на тот вопрос, который, который задают. Ты же о нем не задумываешься, правильно он или неправильно. Подойдет он тому человеку или не подойдет? Он просто есть ответ, ты его просто отвод, от, озвучиваешь. И я, наверное, так это вижу. Все время там находишься, или в него выпасть можно? Что? Все время находишься в этом состоянии, или из него можно выпасть. Нет, ты уже всегда находишься в этом состоянии. Ты находишься всегда в этом состоянии, просто через какое-то время ты научаешься его контролировать. То есть, чтобы не просто вот быть какой-то там занудой, да. Там, лей -лей -лей -лей. То есть, ты можешь обычно тусоваться, тусоваться в любой тусовке поддерживать любые компании, если тебе этого хочется. Но ты точно так же можешь, например, вот, ну, я не знаю, я так часто говорю о Славе сейчас, да, с которым мы достаточно много общаемся, и у меня есть еще несколько человек, у меня есть подруга Дианка, у меня есть другие друзья, которые вот так просто вот мы через легкость сошлись, и у нас есть такое, что мы, например, можем общаться, мы можем сесть и разговаривать друг с другом. мы Можем разговаривать, разговаривать, а то может кто-то резко встать и уйти. И здесь не будет никакой обиды. Не потому что он так, что-то он, я тут сижу с ним, разговариваю, он взял, ушел, или она, или я. А тут человек очень четко понимает, что ты с ним, как пока ты с ним разговаривал, ты тотально был с ним от души, не потому что вот так надо было, не потому что он тебя что-то спросил, не потому что вот так вот положено там или еще что-то. А потому что ему тотально так хотелось, мне тотально так хотелось, ей тотально так хотелось, им тотально так хотелось. И когда ты понимаешь вот это, то когда вот это происходит, у тебя не у тебя не может быть никакой обиды, у тебя не может какого-то быть недоумения. Ты просто понимаешь, как бы, ну все, разговоры закончены, все, и разъехались. Понимаешь, вот, вот весь процесс твоей жизни, он переворачивается максимально в то, что ты хочешь. Вот просто максимально. Тебе не нужно оправдываться, что, ой, у меня уже времени нет, я побежала. Или там, ой, я сегодня не приду, потому что у меня то-то. Ты просто тотально говоришь, не, я сегодня не привет, мне не хочется. Вот тебя, например, кто-то там, вот тебя пригласили, например, на свадьбу, вот грубо говоря, и ты же что здесь? И на свадьбу пойдешь в любом случае. Но если ты находишься в другом состоянии, ты можешь говорить: "Да, я пойду на свадьбу", а потом раз так думаешь, Перед свадьбой за, за, не знаю, за полчаса ты говоришь, как бы, что, тебе неохотно? что, что ты неохотно, что-то передумал. Ты говоришь: "Не пойду, ребят, меня не ждите, не приду". И просто за, можешь завалиться и читать книгу. И такие же, как ты, они скажут, как бы, окей, и у них даже не возникнет такого, что, ой, я тебя ждала, ты там, что ты будешь делать, у тебя что, появились дела важнее, чем моя свадьба или чья-то еще. Такого вопроса даже не будет. Понимаешь, вот как настроен весь мир получается? Просто тотально под тебя, и ты тотально под него. И все идет в, э, в абсолютной искренности к самому себе, Ну вот само вот распаковка, раскрытие, да, пробуждение технические действия, ну допустим, к примеру, что можно делать с понедельника самостоятельно? Остановка понедель... там мысли, да, там, я так понимаю. Нет, смотри, вот... с понедельника самостоятельно, ребят, самое, самое простое, что можно делать, это там... Начать отслеживать свои мысли и растворять. То есть появилась какая-то мысль, и ты ее тотально просто растворяешь. Вот просто да. вот такая вот практика. Ты ее тотально растворяешь. Это первый момент. Там есть несколько стадий, которые, чтобы прийти к самому себе, да? Ты ее тотально растворяешь. Как только ты научился растворять ее, но ну, это я просто в двух словах, то следующая стадия, когда ты тотально начинаешь осознавать себя вечным, и когда ты начинаешь тотально осознавать себя вечность, когда ты понимаешь, что у тебя нет хаоса мыслей, которые, тебя, которые вообще абсолютно не твои, которые не нужны тебе э, в этом мире, и когда вот это, ты научаешься растворять свои мысли, ты, ты даже физика чувствуешь, у тебя начинает быть давление такое в голове. Потом ты к нему привыкаешь, и когда, когда какая-то мысль появляется в твоей голове, она уже неприемлема, то есть она уже ее как будто бы вы, вытягивает как атмосферным давлением. Угу. Вот. И следующий этап, когда ты научаешься быть вечным, когда ты из любое состояние, любое действие, любое восприятие, любое любую мысль, любое высказывание начинаешь выдвигать, осознавать, говорить из состояния вечности, если ты вечный. И поверьте, ребята, оно абсолютно другое становится. И вот эта вот как бы минимальная практика, это которую я вам сейчас вот открыла в двух словах, и вы ее можете применять, и можете просто делиться, как она есть. Я, ну, я понял. А, по поводу проработки, ты постоянно напоминаешь это слово, проработать, проработать. А, что за ним стоит вообще с этим? Не очень понятно. Ну, есть какие-то Что такое проработать? А? Да, но действовать, как бы проработать это значит что, что я воспринимаю это действует, то есть начинать делать, прорабатывать это не просто, когда мы начинаем вот у нас просто э, у меня я сейчас со многими людьми общаюсь, некоторые начинают прежде чем вот что-то сделать, они могут разглагольствовать месяцами, а если я сделаю так, а вот у меня откроется такой канал, такой портал, такой херал, такой еще что, и вот они начинают этот раздвигать, раздвигать, раздвигать вот этот вот и вот, вот это вот разговоры, разговоры, разговоры, разговальные. И вот эти вот разговоры постоянные. А разговоры не нужны, все проще. Начни действовать. Если у тебя что-то не получается в действии, ты начни говорить, почему у не получается. Если ты даже начинаешь говорить самому себе, почему у тебя не получается, то ты в своем разговоре к самому себе уже найдешь эти ответы. И вот эта вот проработка, что я называю проработкой, это именно про то, что начать действовать начать делать например напомню а и еще просеку пробуждение распаковка через есть же вариант через любовь и благость да, заход в это дело. там подразумевается тоже поднятие мути всей вот этой жести психоза то что вот обычно Очень лом... а, вот. Там Если такая жесть поднимается, там... Станислав. Там поднимается даже то, что ты не вы... Как вы... Вырвать вы, надо это... по-любому. А там там дело-то не про вырвать, там дело про осознать. Когда тебе это говорится, ты говоришь, да, быть, быть такого не может. То есть тут вплоть до того, что может говориться, что у тебя там, например, любой, любимый человек которого ты думаешь, что ты с ним прожил какое-то время, какое-то долгое время, и ты понимаешь, что вот, как бы он для тебя очень ценен, а тебе говорят, просто как бы отпусти, ну все, что-то. умрет и умрет, и дальше идёт. И у тебя вот эти вот, в смысле умрет, да умрет. Это тот человек, с которым я вообще, столько вот мы это здесь, вы вообще о чем говорите, да вы вообще не люди, да вы вообще там то, то, то то есть это идет через такие через жесткое через жесткое принятие реальности мы же, мы же почему вот это вот страдание у нас идут? потому что мы не принимаем определенную реальность которая есть вокруг нас а не принимаем определенную реальность потому что нам не хочется боли а почему нам не хочется боли потому что мы не понимаем что ее нет нам с детства прививали что боль есть и когда у нас есть это понимание, что боли не существует, страха не существует, то тогда что тебя может что, что в этой жизни может тебя напрячь? Да, ну это еще надо осознать. А бывает ли те, кто после раскрытия просит назад закрыть? Нет. Ни разу не было, нет. Третьим глазом, так вот, есть операция вскрытия третьего глаза, но ну, я слышал, человек открывает консерву, потом он приходит, говорит, закройте, потому что... Нет, нет, ни разу не слышала. Мы же идем через реальность, у нас нет через какие-то там шаманские штучки, там еще через, когда человек не готов либо психика либо физикой, там еще чем-то... Если человек готов, он идет к нам, и если идет вот это вот вскрытие, он готов к этому вскрытию, как правило, всегда готов к этому вскрытию. Если дошел до нас, то он готов к этому вскрытию. И у нас есть несколько людей, которые были у людей, ну, я вам скажу так, которые, ну, как я всегда считала, что они намного глобальнее, как минимум меня. Да? Они много лет в этом деле у них... Многомиллионная аудитория. И когда люди просто после вот этих людей, которых они говорят, они великолепны, но у них нет того, что есть у вас, и они идут на вскрывашке ко мне, к нам, то для меня это, конечно, большие критерии Я понимаю, да, я понимаю, что я вскрываю через жесткость, я понимаю, что я вскрываю через не через поглаживание, причем я всегда говорила, но когда. Когда доходят до меня люди, они четко понимают, чего они хотят. Нет такого, чтобы они сказали, что можете закрыть обратно. Нет. Когда ты, как, ребят, понимаете, вы многие... Почему, вот почему есть такие... Вот почему ты задал этот вопрос? А есть ли такие, которые хотят закрыть это? Потому что это все через... Это ложь. Это неправда. Когда ты открываешься и пробуждаешься, истинно пробуждаешься через правду к этому миру, ты начинаешь его видеть тотально. У тебя нет вот, этого, вот этих вот, я не знаю, денег. И она после него пришла ко мне, потому что я понимаю, что ей вот это вот открытие ее любви, оно я не сделала счастливой в жизни. Понимаете, о чем я говорю? И когда вы начинаете вот это вот через обман саму себе, вот я сейчас через благость, через любовь приду к чему? К чему ты придешь? Через благость, через любовь к себе ты придешь, или ты придешь к очередному обману, что этот мир стал другим. Этот мир стал другим только до первого твоего триггера, который выстрелит и выбросит тебя в минус. Ребят, придите в себя, не надо верить в идите через себя. И когда вы, конечно же, когда вы проходите, я, я не побоюсь этого слова, когда вы проходите через меня, рит, пусть даже в тех же ретритах, вы никогда не попросите вам что-то закрыть, потому что вы тотально видите тот мир, который он есть, и вы тотально в него влюбляетесь, потому что по-другому не бывает. Потому что он есть искренний, потому что вы уже не обманываете себя. Когда вы не обманываете себя, как может быть мир обманом? Этого невозможно. А когда вы идете через обман, к чему вы придете? Поэтому все говорят: мы пойдем в гору в пробуждение, в горы в пробуждение, в отшельничество в пробуждение. Понятно, почему в отшельничество? Потому что как вы будете вот это вот воспринимать? Там все хорошо. Я была в горах, я была в отшельничестве. Там все зашибись. А когда ты возвращаешься сюда? Когда на тебя складываются те социальные аспекты, которые есть в этом мире, что ты будешь делать со своим пробуждением, которое там случилось? Вот это вот. Что ты с ним будешь делать? Как ты будешь счастлива в этом моменте? Никак. И как? Вот и идет обнуление, и идет вот это вот жестко и через что прийти? Не понял. Спасибо, я пока все... Спасибо. Угу. Ребят, и еще вот просто многие пишут вопросы, которые вы вот, знаете из крайности в крайность. Вы либо не наигрались в эти игры, что вы хотите, ах, вот вы вот так сказали, тогда вот так. Либо просто хотите привлечь к себе внимание, и это тоже хорошо. Как бы каждый аспект он умеет быть. Но если вы в себе в этом разберетесь, то вам будет проще идти в следующий шаг самого себя. Так, а любовь к миру… Это не то же чувство, как страх. Это просто ощущение механизма восприятия. Любви тоже нет? Нет, любви, как это, любви нет? Любовь есть. Просто любовь, которую нам, э, нам же описывают, какая-либо. Любовь – это когда, когда ты чувствуешь бабочки в животе, когда, ты там, э, когда у тебя там такие ощущения, когда такие ощущения, когда такие ощущения. А когда ты понимаешь, что такое любовь, любовь тотальная, она, она абсолютно другая она не связана с эмоциями, она связана с чувствованиями. И чувствования, они настолько тотально глубокие, и они не могут быть э, взаимными. Они всегда безусловные. И когда у тебя есть любовь безусловная, только тогда ты находишься в ней. А когда взаимное, это идет через эмоции. Когда ты взаимно хочешь любви. А я тебе так, а ты мне. А когда она идет безусловно, тотально, это абсолютно другое, это абсолютно другие чувствования. Но это очень можно долго говорить об этом. Это другие, другие восприятия себя. Поэтому любовь есть в себя. Она есть, она тотальная. Если мы ее почувствуем, это будет. Мы все, я, я вообще очень уверена, что мы придем, каждый придет к осознанию, к просветлению самого себя. По-другому быть, ребят, не может. Это настолько просто, это настолько легко. И когда мы с вами сбросим вот этот груз, и я максимально... Вот если если мои эфиры кому-то помогают сбросить этот груз, я очень рада. Я очень рада, если ребята, которые общались со мной в каких-либо аспектах, если они помогают сбросить этот какой-то вот неудовлетворнность, груз, там еще что-то со своих плеч. И это тоже клево. Вот просто каждый момент он, он тотально решает все все, что есть в этом мире. И если так оно есть, то это, то это очень здорово. На Ютубе вопросы закончились. А что же тогда с животными происходит? Кошки, собаки, да, не будут душа, пожалуйста. Ребят, ну давайте вот про кушать, про собак мы, я уже не раз говорила, мы, мы очень любим себя либо либо сравнивать с животными, либо проживать тотальную жизнь с животного, не прожившую человеческую. И вот это, а да, куда уходит то, а куда уходит это, ну давайте еще поговорим, а что такое, что такое НЛО и, и откуда они берутся, и почему у них вот голова больше, чем наша. Ну это же не про это, дайте сначала себя, и вам будет, насколько вам будет это интересно, насколько вам будет это актуально. Потому что кошки и собаки, это вообще абсолютно разные вещи, не говоря уже о других каких-то моментах, и мы же сейчас не будем это в эфире, да, проговаривать и рассуждать об этом. Ребят, уже час прошел, и благодарю. И Я бы, конечно, наверное, закончила бы эфир и сказала бы, присоединяйтесь в закрытый клуб, присоединяйтесь э -э, в индивидуальные э, чаты, присоединяйтесь на ретрите, я буду вас очень рада видеть. Этот ретрит будет очень глубокий, 26 сентября. Если кто готов на тотальную проработку через жесть, <ф Instead> то тоже пишите в личку. Света, добрый вечер. Может, последний добрый вопрос? Вечер. Это Влада. Вот э, здесь это, это, есть такая тенденция э, в, в межличностном отношении, в межличностных отношениях, что говорят типа, э, отключи ум, пошли его нафиг, общайся через сердце, э, чувствуй э, через сердце, что тебе хочет донести человек. Там вот правда. Вот, э, как бы все в сердце, как бы не используя ум. И вот у меня как-то вот это тоже такая благость. Она, наверное, надо сначала достичь как-то этого состояния. Когда ты уже достигнешь этого состояния, ты не будешь говорить об этом. Да, ладно, абсолютно верно, абсолютно. То есть ты же через ум пропускаешь только того человека, который ты... Если ты сам не достиг определенного уровня, ты его пропускаешь через ум. Что такое пропустить через ум? Это чтобы тебя а, не обманули, чтобы тебе не сказали лишнего, чтобы тебе не вытащили из каких-то определенных твоих рамок и границ. А тогда, когда у тебя нет рамок и границ, когда ты тотально есть все, то как бы какой ум? Ты идешь через чувствование. И ты тотально доверяешь каждому другому. Потому что других людей вокруг тебя уже не будет. Спасибо. Спасибо большое, Светлана. Вопросы закончились, Светлана. Благодарим за эфир. Рада видеть снова. Всего благ... Благодарю вас, ребят. Спасибо, всем. Свет. Приходи еще к нам в гости. Обязательно. Андрей, ждем тебя в России.